На ремонте вот такая кофеварка Делонги, когда включается, сначала все три моргают, потом начинает моргать две. И все, больше ничего не происходит. Хозяева сказали, это произошло после отключения электроэнергии в городе. И будем смотреть значит, модель. Сейчас. Сниму воду. Переверну модель. И СИ шестьсот восемьдесят пять Ар. Тысяча триста пятьдесят. Сейчас будем здесь разбирать сзади и смотреть какая может быть причина винтики обыкновенные крестовые и так нужно разбирать потому что эти две кнопки горят а тен так и не нагревается прозвонил да разобрать нужно полностью вот этот кожух он цельный и его нужно снимать вынимать отделять нижняя часть останется здесь а весь корпус снимается значит как снять ну во-первых вот эту ручку просто снимаем она по-другому не оденется тут есть специальный пас значит верхнюю нижнюю крышку я уже говорил откручиваем только единственное что там два под крест и остальные под звездочку вот такую с пыптыком но я такую откручиваю обыкновенной вот вот таким вот такой отверточкой маленькой. она тут сюда в зазор залазит и подберите по размеру такую отверточку у нас залазит в зазор между пыптиком и звездочкой откручивается проблемы нет ну и снимаем верхняя крышка вот тут два винтика чуть поднимаем и нужно в поднятом вот здесь состоянии вот так приподнимаете и э, вот сюда толкает тут такой тут два таких зацепления э, сюда выталкивать одно с приподнятым верхом э, толкаете и он вылазит ну и потом откручиваем все винтики неудобно и снимать и значит просто вперед ну, назад сюда толкаем и он вылазит откручиваем три винта вот здесь на кнопках и блок кнопочный вылазит что еще а и вот ну, снял разъем здесь вот отсюда просто снимается что еще нужно нужно открутить ну вот это все вот это все что здесь есть все откручивается э, все винтики и тогда э, снимается вот вот эта блестящая корпусная деталь вынимается и что еще нужно снять вот эти не, не, не пластиковые, не, не там, где белый пластик, а там, где черные по краям. Вот это один винт, второй и третий. Вот он, третий. И тогда вынимаются, вот тогда вынимаются вот эти части. Шлангочки корпус шланочки можно вытащить и тогда эти шланочки вместе с вот этой частью вот этим внутренним квадратом вылазят из корпуса вверх можно тогда его вытащить корпус останется а внутренняя вот эта вот часть и там будет Плата управления. мне нужно проверить почему сюда не подается напряжение 220 вольт потому что когда моргают вот эти две кнопочки сюда должно подаваться 220 вольт и нагревать э, тен. тенами нагревать воду бак с водой а это не происходит причин может быть несколько например сам ну, Тен я прозвонил, он звонится, а вот возможно, тут на проводах есть термопредохранитель. Надо смотреть или реле не подает. Нужно разбирать, смотреть. Поэтому пробую все это раскручивать. Не буду показывать. Все снимаете последовательно все винтики вот, вот эту часть только ничего не потеряйте смотрите размеры винтиков например корпусные где-то отдельно поставьте это это для корпуса там допустим а для внутренней части отдельно причем тут есть длинные которые держат вот эту часть корпусную, а есть короткие, которые просто где-то что-то прикручено. Не путайте местами. Потом, может быть, и разберетесь, но не усложняйте себе жизнь. Старайтесь запомнить. Итак, удалось мне разобрать. Снимается нормально. После того, как вы открутили здесь все. И эти ну, три винта отсюда. Есть только задержка в двух местах. Это Сначала нужно от капучинатора. Капучинатор остается здесь. Он не высовывается. И нужно трубку снять. Трубка вот отсюда снимается. Просто хомутик Стягиваете и потом стягиваете трубку. И второй момент, когда начинаете вытаскивать. Вот здесь в районе кнопки. Вот этой кнопки. Вот этот пыптик, он мешает, цепляется за корпус и не дает выдвигать. Поэтому не насилуйте, а немножко его так проваливаете. Так вот он выступает сильно. И нужно оттянуть этот квадратный корпус оттянуть чтобы он не упирался. когда вы вытаскиваетесь он вот прямо в него упирается. не тяните, а освободите его. так, ну, просто подогнете немножко пластиковый корпус. Вот. Вот. вот сюда он упирается. Отодвините и он выдвигается. значит что я нашел? уже кое-что нашел. значит помните я говорил что я сам тен прозвонил. Он Звонится. а вот провода смотрите вот черный и белый они идут вот сюда черный и белый и не доходят сюда почему значит вот здесь на корпусе когда мы вытащим тэн вот здесь на корпусе прикручен там есть винт внутри эти провода видимо там есть термопредохранители. Прикручены, вот здесь вот, э, вставлены, э, прикручены в, э, в силиконовые трубки, прикручены к корпусу термопредохранителей. И оба перегрелись и, э, и сгорели. Вот такая ситуация. Будет ли работать без них? Э, да, их можно убрать э, временно. И попробовать без них запустить будет ли работать но термопредохранители нужно восстановить они здесь нужны мало ли но попробовать без них будет ли все нормально работать можно и без них просто замкнуть и проверить работоспособность самой машины но тут просто не до них он э, сейчас ничего такого ну, короче, чтобы до него добраться, корпус мешает. Видимо, придется открутить бак Тен и как-то подвинуть его так, чтобы можно было доб... открутить винт и вынять. Ну, или хотя бы освободить, чтобы я мог приоткрутить, чтобы я мог вынять сюда провода вместе с предохранителями и проверить предохранители. Ну, или замкнуть их эти предохранители, чтобы хотя бы без них проверить. Или новые провода сейчас сюда поставлю без термопредохранителей, чтобы определиться. Если все дело только в них, а собственно может быть, смотрите, он включает нагрев, видит, что при включении нагрева Температура не повышается, и он выдает ошибку. Начинает три раза моргать. Через там, секунд 20-30 не, не меняется температура, и он начинает 3, моргать три раза. Три раза моргнул пауза, три раза все три клавиши три раза моргнули паузу. Ну вот такая ситуация. Ну что же, открутил я этот винт и э, с обратной стороны корпуса там гайка. Э, винт в гай, э, гайку упала. То есть ну, гаечку нужно будет подставить. И появился доступ вот к, к этой части, куда прижимаются термопредохранители. Откручиваем два вот этих проводочка э, заземления. они вообще нужны но стоят, стоят и у нас есть и вот тогда появляется доступ к этим термопредохранителям к одному и ко второму что нужно нужно вытащить и посмотреть какая температура на термопредохранителе возможно большая может быть у меня Такого и не окажется, потому что здесь высокая температура может быть. Сейчас я чехлю, возьму увеличительное стекло и, и а, или может быть сможем, сможем так увидеть, что написано. Не, не звонится. а это просто термопредохранитель который сгорает вот превышения температуры указанного и так Нет, сейчас. Итак, если сейчас сфокусируется значит это 192 градуса и 10 ампер 192 градуса 220 вольт и тут где-то написано что это 10 ампер ну, сейчас смотрю если у меня на 192 градуса у меня наверное скорее всего 182 есть и в общем-то при замене кое-что будет работать итак я временно подсоединил прямо на столе вот ту часть которую на которую прямо в бачок чтобы не падал подсоединил значит 220 подсоединил до видите до предохранителя просто прикрутил и сюда уже подается 220 вольт сейчас вот ставлю тестер Загорелась. Видимо, уже не подается. Не, уже, уже не подается, но только что подавалась. Подсо... Закрыл кран, чтобы сюда ничего не испарило. И уже, смотрите, не моргает. Я могу выбрать. эта проблема возникла вода вроде бы есть но суть в чем что я уже движение идет так что-то все равно работать не хочет сейчас буду разбираться что именно но признаки жизни есть. Этот горячий отключился. Так вот, как нужно поступать дальше? Я не знаю. Но сейчас буду выяснять, что нужно сделать, чтобы дальше и шло движение. Я разобрался, в чем проблема? Все работает, готово. Но когда я нажимал, почему-то сбрасывала. Почему? Потому что вот это нужно при работе плотно прижимать. Не просто обставить, а плотно прижимать. Она когда на корпусе оно прямо защелкивается и держится. А так как звучится, я вроде бы вставил, но вода не поступала и оно выбивало. Но если плотно прижать, то все работает. работает течет, а я придерживаю и вода тогда поступает просто неплотно было ну собственно и все опять можно теперь еще раз включить ну в общем такая ситуация Три раза моргали все три, потому что не шло 220 вольт и не нагревался тем. Сейчас он горячий. Поменяю. Вот у меня есть запасные термопредохранители. Конечно, вы можете и без них поставить, но это небезопасно. Здесь высокое давление. Ставлю новые термопредохранители. Все остальное работает вот готовность к следующему. Повторяйте, я постарался коротко, подробностей не описывал, но в принципе я думаю, что будет ясно. Самостоятельно вы можете даже такую сложную технику отремонтировать. Увидимся на канале. Всего доброго.